Киспект режет, не режет, но письку отрежет. Короче, мне скинули видосы про Никоглая, пацаны, смотрим. Чтобы разобраться в этом всем деле, мне сказали, вот тебе э, штуки. Челюку огромное спасибо, во-первых, в тему какую-то посвятил, во-вторых, взял, нашел какие-то нарезки. Вот тут есть шорт, есть на 6 минут, есть на 16 минут. Давайте, короче, шорт, а потом 6-минутного, а потом 16-минутного. был обычным, но, повторюсь, обыкновенным, сука, дебильным блогером детским. Сейчас... Когда русский мир пришел в мой дом, я понял, открыл мне глаза, русский мир открыл мне глаза на то, что происходит в мире. Это не мир, это не норма, это не хорошо, когда люди ухранят, живут, сидят у себя дома спокойно, никого не трогают. К ним приходят с автоматами на танках, переезжают угу. их машину, бомбят ракетами их дома. Угу. Мирные люди ни в чем не виноваты, они ничего плохого не сделали, это не мир, это не освобождение их. Это плохо, это некрасиво. И я выражаюсь сейчас специально очень мягкими словами. Скажите мне, люди, как вы думаете, что я должен делать? Россия сделала из меня оппозиционера. Просто сам русский режим сделал из меня того, кем я являюсь. Если для вас неприемлемо то, что я борюсь с террористическим режимом, Тогда, да, а он, он ну, с как? Действительно не по пути. О, бля, пиздец, пацаны. Я не знаю, меня сейчас, во-первых, очень сильно захватит э, очень такая относительная группа людей. Но мою позицию уже, в принципе, кому надо тут понял. Но я, короче, сейчас немножко пере перейду рубеж, да. Э, ну никогда конкретная чухня и бучая, которая этим же самым режимом и пользовалась. Помните, как он дагестанцев вызывал, как отмазывался, э, как взятки давал прямо на ТикТоке э, полицейским, как он э, угрожал людям, опять же вызывая спортиков на адреса. Он сам этой системой пользовался, пока ему было удобно, и пока ему, ну, типа, все нормально было. Но когда его, эта система прижала, ему она резко стала, ну, неприятной, он стал резко оппозиционером. То есть, ну, тупо по частному примеру. Когда ему было норм, было норм. Потом стало не норм, стало не норм. Ну, типа, блядь, ну, тупо переобулся, я считаю. Другой момент. Русские бомбят мирные города Украины. Ой, извините, вот сейчас я опять же перейду рубеж. Можете сколько угодно обижаться, но... ЛНРовцы и ДНР сы, вот, ну, категорически, мне кажется, будут не согласны с Никоглаем. Кто там кого бомбит? Вот именно вот эти вот, ну вы знаете, вот эти про 8 лет, и вот это все, шутки шутками, но это все происходило очень долго. 8 лет, как бы, не Россия бомбила. Категорию политику поставить, да, да, да. Вот сейчас, то ли нужно категорию политику поставить. Я э -э, немножечко поговорю вот на эту тему. Уж извините, кому это неприятно. Если политика не интересна, можете выходить, но! Не нужно, не нужно меня осуждать, есть люди, которые вот не согласны с тем, что как бы 8 лет это вот Украина бомбила, Донбасс, э и ЛНР, ДНР, что вот все эти 8 лет, ну то есть кто кого бомбил как бы, <laughs> кто, кто бомбит с мирных, есть прилеты из той и с той стороны э по мирным поселениям, но никто, мне кажется, намеренно вот не идет и не делает какие-то такие штуки непонятные, э я сейчас очень аккуратно, очень аккуратно, типа, высказываюсь. Но 8 лет ЛНР, ДНР бомбили не русские. Это, по-моему, неоспоримый факт. Вот. Но, хз, окей, Никоглай просто переобулся резко. Когда ему стало выгодно говорить про одну сторону, он говорит про одну. Ой, набегут там в комментариях, бля, просто уже чекируйте. Кекайте с людей. Я не знаю, у меня, у меня есть определенная своя позиция, я просто не особо ее высказываю. Потому что слишком много есть обиженок в интернете. Наговорил на 8 лет. Нет. Ну, что на 8 лет? Что конкретно я не так сказал? 8 лет кто бомбил ЛНР ДНР? В России и Купятки его, беспилотники. Поговорим об этом. А, а также нихуя который... Можно 1,5Х, да? Спасибо опять опубликовали голым. Слова Пригожина, который сказал, что YouTube заблокирует, а те, кто будет им пользоваться, тех накажут. Обсудим доходы Инстасамки, самки которая зарабатывает 50 десятки миллионов рублей в месяц, и Юлию Финнес, Финес, которая выпала из окна восьмого этажа, а также быстро исходавшая Акрина Аркель, на которую подали в суд за курсы по похудению. Да и по традиции посмотрим на прошлых ваших комментариев из прошлого выпуска и напомним, нажать на колокольчик и вкладку Все уведомления для того, чтобы такие ролики не пропускать. В общем, всем привет. Это YouTube чу кого. Расскажем тебе, кто кого и чего. Чего? YouTube чу кого? Это же раньше был YouTube чу там раньше был новостной Челик. Ой, блядь, это же был какой-то ютубер изначально для сплейщика, потом он завел канал ютуб что там, или что как, или как-то так. И потом он что-то пропал, опять же. Блядь, ебать время было, ебать ностальгию упустила, Это как копипаст того челика, да? Ютуб что там, он с Украины. Ну и что? Кри крисп, да, Крисп, вот. А это, получается, чело за ним повторяет. Ну, типа, решил также назвать примерно. И Никогда заявил, что задонатит за СУ 100 тысяч долларов. В общем, Коля собрался купить дронов Ёбаный на Ёбаный рот. Донатит... Укр... Стоп! Др... Он донатит именно в... не в гуманитарку, а в армию? Серьезно? Серьезно, блядь? Блядь, кто еще поддерживает там войну и вот это все? Вот потом нам будут говорить, типа, блядь, вы там в России поддерживаете войну. Сука, чел донатит на армию. На армию, нахуй. Не в гуманитарку, не в поддержку там чего-то. Вот... В армию, нахуй. Ебать. Нормально. И лично привести их в Киев и передать их. Ага. Напом... Прорекламировал наркотики на Твиче. С вырученных денег донатит на армию, чтобы больше ракет покупать. Ебать... <плодисмент> Заканчиваем конфликт как можно быстрее. Донача на оружие, нахуй. Помню, что по нынешнему курсу это примерно 6 миллионов рублей. Угу. Все, это делает, воевать... Все это он делает с денег за рекламу наркотиков. МВД России, которые по его словам ужасно с ним обращались. В общем, Коля пообещал до конца, пока в России не сменится власть. Давайте его послушаем. Я буду до конца жизни врагом российского режима. Я отправлю около 100 тысяч долларов. А а я куплю на 100 тысяч долларов дронов DJI а 3 t Я буду воевать с российским режимом. Ага. А бороться, пока режим до конца своих дней. Напомним, что. Чебачухня. Не, просто поймите мою позицию, как бы я вот эти вот гум, гумани... ну по... вот эти сборы, вот эти вот донаты. Во-первых, там половина отмывается, пиздец, сколько много там откатов происходит. Не знаю, как вы относитесь там к Шарю, но у него типа прям. С пруфами было, как сильно там отмываются бабки в Украине на вот этих вот донатах, условно. На какие-то гуманитарки, на поддержку, вот это все. Поэтому, не знаю, можете его у шария посмотреть. Можете, в принципе, посмотреть, как там сильно отмываются деньги. На все вот эти донаты. Прям с жесткими пруфами. А здесь он, значит, донатит, блять, на оружие. Не на гуманитарку. Не на какие-то штуки, которые нужны людям, чтобы это все легче прошло, чтобы быстрее закончилось, чтобы у кого-то там закончились штуки. Нет, он донатит на то, чтобы война продолжалась, чтобы стреляли, чтобы больше убивали. Понимаете? Ну, оружие. Оружие им убивают но донатит на дроны, камикадзе, которые летают Которые а, помогают убивать, понимаете Чел Чел ёбнулся, извините меня я, я, я любого буду осуждать И со стороны даже России То есть лю, любой русский там стример Который будет донатить, блять, поддержку армии там России Я также его буду осуждать То, что он донатит, по сути, на, ну, на убийство То есть чел кидает денег, чтобы кого-то убили ты можешь сколько угодно донатить на вот эту всю тему, но, блядь, есть гуманитарка. Гуманитарка. Людям развозить гуманитарку, кормить их, не знаю, одежду, кровь покупать. Чтобы нормально все было. Чтобы люди, блядь, лучше себя там чувствовали. А не на то, чтобы люди умирали нахуй. Это пиздец, я, ну, ультрадолбоек. Тем более еще донатить в СУ, где отмываются, ЗСУ или как это называется, где 90% бабок отмывается. не знаю, опять же у Шаря можете посмотреть отличнейший ролик на эту тему, как отмывается бабло, 90% откатов, это пиздец, то есть ты донатишь миллион, а на самом деле закупается все на 100 тысяч, а 900 тысяч просто в карман украинским бизнесменом идет, там прям с пруфами, прям жесткими нахуй. В России Никоглая осудили за видео в ТикТоке, которое отсылато никого не оскорбляло, а наоборот он это сделал в поддержку бойца вооруженных сил России. Мало того, что ему выкатили штраф, так его еще и побрили на лоса и избили. Ну, по крайней мере, он так сам сообщил в своих роликах. И даже показывал синяк, который сделал его адвокат. Ну а далее ангела депортировали, и теперь, конечно же, он с обидой готов воевать против России. Он просто, блять, обиженка, которая хочет убивать. Вот, посмотрите внимательно на обиженку, нахуй, которая хочет просто убивать людей, донать я на войну, нахуй, Чтобы она продолжалась, чтобы больше было крови. Вот кровавый человек, рекламирует наркотики. И дает денег на то, чтобы убивали людей Все, вот просто, если очень вкратце Прекламил дракоту, получил денег На денег, чтобы ты убил вот столько-то людей Все, вот, буквально вот так вот человек сейчас вот поступает Это пиздец, еще раз повторяю Для всяких ура патриотов украинских Я так же самое бы осуждал любого русского чела Который также донатит деньги на поддержку Вооруженных сил Российской Федерации На гуманитарку, пожалуйста И там, и там, блядь, благое дело Но на войну я ебал нахуй донатить Просто люди крови хотят И с той, и с той стороны в общем, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, а мы двигаемся дальше. В ближайшее время YouTube в России... Так, теперь вот это смотрим. Конфликт Никоглая и Степанова. Степанов поясняет за слова. понял так и написал, что есть пару вопросов. Что же... Знаешь, это? я смотрел вот твой стрим, который был сколько... Полтора Х, да? Окей, пацаны-мужики, спасибо. три дня назад, на котором типа Ивану Золо забанили, да? Да. И мне вот интересно, Колянчик, э, какого фига ты вообще как бы с детей спрашиваешь за политику? Выводишь на конфликт батька Ивана Золо... Сколько этому челу лет? Без негатива. Просто голос э, и... О, о, он выглядит так, как будто ему между 13 и 30 где-то. Вообще непонятно. Ему либо 30, либо ему 13. Потом банишь бедного Ванька и еще там кто там еще на стриме? Карика. Ну это не, это я вообще как бы откидываю. И Алекс. Да, и с Александ еще спрашиваешь с этого ребенка. Зачем тебе это надо? Скажи, чего? Ну, во-первых, какой момент. Вроде как за политику спрашивал, разговор я вел особо не с Ваней и Алексом. Ну, с ними тоже, конечно же, проводился разговор, но вроде как основную часть я беседовал с Сергеем с почти что пятым-десятком лет человеком, который проживает. То mm -hmm. есть, э, это не назвать Сергея ребенком, да, или каким-то глупым человеком, вроде взрослый. Человек, Сергей это говорит, отец, и, например, отец Вани, да? Вроде как ручается за себя, за свои слова. То есть, вот, все-таки в первую очередь я, наверное, Сергеем ее обсуждал, это можно посмотреть по клипам. Нежели с Иваном и Алексом. Это в первом Спасибо, Чет. Mm -hmm. еще там? Что еще тебе не понравилось? И бедного решил тоже прицепить, да, за этим. Да нет, войнка никто не считает. А что случилось? Вкратце. Можете сказать, что случилось, что там на стримах происходило? Бля, Ванька это было просто в формате юмора, если ты обратил внимание. Я особо ему ничего не доказывал, я понимаю, что там человек, как бы. Понимаешь, просто поступать с теми людьми, которые как бы тебя подняли. Ты знаешь, что это так. Это не очень красиво, бро. Понимаешь, это не очень красиво, но это вообще похуй. Это как бы не мой вопрос. Это меня вообще не касается. Меня касается, знаешь, какой вопрос? Касательно того, что ты вообще сейчас знаете, какой у меня вопрос касается? Касательно того. Давай. Вот это мне очень не нравится. О, да, да. Что тебе конкретно не нравится? Вот конкретно какие фразы, и конкретно, что тебе не нравится. Было, у меня очень много чего не нравится, и я хочу об этом с вами поговорить, потому что мне нужно выяснить. Просто. Че у него с голосом? но ну, пацаны, блядь, без издевательств, я просто спросил, ну, типа, сколько ему лет, я просто не понимаю, ну, без негатива. Люди разные, как бы. Зато, смотри, кусь здоровую, блядь, кабан нахуй. Он тебя, блядь, только так, нахуй ебет, если скажешь, что это не так с так голосом. Ты можешь сразу извиниться, ты можешь сразу извиниться за все, чтобы я тебя не опускал здесь по факту. Перед всей твоей аудиторией, вот ты смеешься, да? А он опустит? Ты можешь сразу извиниться? Сказать, Даня, пожалуйста, прости, и попросить прощения, как бы, у всех... А людей, он опустит? А, я и мы, с, и мы с тобой, и мы с тобой не будем дальше разговаривать, понимаешь? Не, я понимаю, но смотри, какой момент. Вроде как, русских я не оскорблял, да, как нацию, как людей, Как это не оскорблял, блять? Я буду воевать с Россией, ну, сука, мы тут живем, нахуй, ты будешь... То есть человек, по сути, хочет нашего уничтожения. Человек, по сути, говорит, я буду донатить на убийство русских. Ну, блядь, ну, алло, нахуй, ты чё, блять, Смысл, смысле, нахуй Че, у меня А и Б как бы сходится, у него не сходится. По-моему, для каждого в чате очевидно: донатить как бы в армию, это значит донатить на то, чтобы убивали русских, условно. С одной стороны. И с другой стороны, если бы в поддержку армии России. Ну блять. Ну блять. Такого не замечал, если ты что-то подобное заметил, то я говорю зомби. Ты говорил, русский это зомби. Конкретно, когда там два дня назад. Когда там сказал, ты сказал, вот такие же в Ну, блять, я зомби, получается. Ну, сука, ну посмотрел вот Стасика, посмотрел видосы. Донбасски, вот этот дневник узнал историю. Помимо этого, посмотрел либеральную, вот эту повесточку. Их аргументы мне показались максимально неубедительными. Что вот э, мы плохие, потому что, блять, э, начали нахуй. А то, что там 8 лет происходило, где вы были, 8 лет. Ну вот я узнал тоже, по сути, только вот недавно, условно. Ну, когда все это началось. Я до этого не знал, что там происходило 8 лет. Ну, в чем я виноват? Я был ребенком, условно. Как меня можно за это видеть? То, что я просто, блядь, не знал А тут узнал 8 лет пиздец происходил Пришли, значит, защищать его. и ЛНР. Для меня есть какие-то, не знаю, ответы на этот вопрос Я, опять же, я не хочу Я не против украинцев и Украины Но уж извините, я вижу предпосылки и какие-то причины всего этого действия Опять же, я хочу, чтобы это поскорее закончилось И что у меня есть друзья с Украиной и в принципе, украинцы Условно один народ изначально был На одном языке условно думали Ну как на одном? На очень похожем А сейчас что? А сейчас что? А сейчас не круто. Я, ну, вот насчет, опять же, нацистов, вот то, что там вот это вот все, ну. Кто-то будет отрицать, что типа, да их там нет, ну, блядь, ну. Я не хочу, мне, мне тяжело, поймите, на эту тему говорить. Я просто, мои слова могут показаться очень категорическими, категоричными, но это не так. Я просто вижу, почему это началось и понимаю, почему это началось. И... Типа, да, были некоторые проблемы, и да, можно оправдать, как и нашу сторону И также можно понять людей, которые сейчас там, которые вообще ни в чем не виноваты И можно понять их агрессию, почему они так относятся сейчас к нам Типа, я прекрасно понимаю, когда кто-то приходит тебе условно домой И ты такой, типа, блядь, все, я ненавижу их это, это, в принципе, нормально Но в тот же момент я понимаю и нашу сторону Почему власть, в принципе, все это начала Там не только, пацаны, дело в ЛНР, ДНР в какой-то такой штуке Я просто вижу и те, и те причины Могу понять и у украинцев, почему сейчас они нас не любят Очевидно почему Ему. также могу понять почему наша власть пошла на это и дело не только в лнр днр куча есть предпосылок и куча всего такого это твои слова. если кто-то с моими словами не согласен можете сколько угодно там в комментариях на ютубе доказывать или сейчас в чате я опять же я пытался я я я искренне пытался я даже больше посмотрел всяких либеральных штучек про украинских Почему? Вот, условно, они правы. Но мне их аргументы показались неубедительными. Мне не смогли доказать. Вот то, что все-таки это... Тут вот как-то мне кажется больше убедительной. Я вижу предпосылки, почему это все началось. Ну, я, я считаю, зомби тех, у кого на аватарке стоит буква Z, кто смотрит исключительно Соловьёвой про российские новости и кричит, где вы были 8 лет. Да, и при этом, ну, я не кричу, где вы были 8 лет. Я тоже вот, типа, не знал об этом 8 лет, но как бы я был ребенком, какие с меня спросы. А, а насчет вот этого Z, ну, блин, а чем от, отличается вот нашивка Z от э, нашивки вот э, правого сектора, там, э, от нашивки, опять же, Азов Стали, тоже, ой, фут, Азов Стали, Азовцев. Чем это отличается? Ну, типа, мы не лучше. Ну, я не знаю, ZV — это не какая-то официальная символика. По сути, это ничего не значит. Это обозначение только э, западных и восточных войск. И все. То есть у нас даже, по-моему, ну, не особо-то можно такое. Просто Z. Эта буква ничего не значит. Ну, то есть наша власть даже осуждает с какой-то какой стороны вот эти вот всякие штуки. И, э, блин... Ну, вы знаете вообще, что вот эта кричалка слава Украине, слава России, вот что вот это вот значит, слава Украине. Это то же самое, что во Второй мировой немцы кричали, скидывая руку к Солнцу. Сами знаете, что они там кричали. Вот равносильно абсолютно. Слава чему-то. Короче, да. Они убивают детей? ZTZ Gaming, правильно. Украина нас бомбит. Вот таких людей я считаю зомби, действительно, потому что вы смотрите исключительно про российские каналы, а не источники. Которые... <ridiculous> я больше смотрел про украинских каналов и либеральных каналов больше, чем про российских. А про российских, по сути, единственного, кого я смотрю, это Пучкова, Стаса и этого друга Стаса, блядь, забыл, как его зовут, нахуй. А, -а, а тяжело Короче, немного Их аргументы мне показались гораздо более убедительными Когда тебе показывают пруфы, прям конкретные пруфы А с украинской стороны ты видишь сколько фейков и вбросов Ну, тяжело, пацаны, тяжело поверить Которые, ну, правду вот так и надо говорить с самого начала, конкретно по пунктам по зомби. То есть ты хочешь сказать, что я зомби, да? Он конкретно про меня сейчас, давай поговорим. Смотри, ты смотришь, э, какие, с каких новостных каналов ты черпаешь информацию? Есть, я, я черпаю э, информацию из открытых новостных каналов, и тебе меня, понимаешь? Я честно скажу, откуда я черпаю информацию, смотрю. Видосы Стаса новостные, смотрю, подписано Топор Лайф, подписан на Это, кстати, про украинская штучка, вроде бы, если не ошибаюсь. Сегодня Украина, по-моему, подписан, чтобы, ну, типа, с той стороны, тоже быть объективным. Чекать новости, и с той стороны. Сейчас скажу на шаре подписан. А... И я Ар Артемия Лебедева иногда смотрю Ну, типа, просто, как, типа, знаете, подпожрать Я его словам не верю вот Артемий Лебедев я смотрю просто, типа, потому что смотрится Там еще всякие другие новости интересненькие есть иногда Но не... вот его позицию Насчет всего происходящего не особо интересно Которых Зетка С таких Было не обязательно, не обязательно. Ты знаешь, что есть много новостных каналов Вот, например, ты слышал про ситуацию в Днепре, да? Да, я слышал, давай поговорим про эту ситуацию Давай поговорим про ситуацию Что за Днепре? ситуация? Что произошло в Днепре? Ты понимаешь Давай, сам? Да. Российская я ракета, знаю, российская ракета прилетела в жилой дом и унесла жизни детей, невинных граждан. Угу. Это, это очень серьезно. А в Польшу чьи ракеты прилетели? <свят> Тоже российские, да, а нет, блин, получается украинские. А дне про это, я так понимаю, свеженькая какая-то новость очень сильно, да? Вот мне кажется, что-то пройдет время, вот чуть-чуть пройдет время, а кажется, что это. Ну, вот мне там вот донатер писал, а, Вовочка, вот как раз-таки ракета в подъезд прилетела. А, сундук в Днепропетровске Вот это, да? Это, я так понимаю, украинская все-таки оказалась, ракета прилетела Да? Плюс чат, если оказалось в итоге, что украинская Минус, если все-таки российская прилетела в какой-то жилой подъезд Или я про что-то не понял, пацаны Я просто не особо в курсе, что за история У меня пока мордаски я не особо разбираюсь во всех этих новостях В Польше украинская, но там случайно попал Ну да, но поляки сглотнули Типа, когда вот если бы была российская, так все, третья мировая А, а когда оказалось, что это украинская, так сглотнули не, вообще ничего не сделали Ни санкции, ни ничего Даже, блядь, не наругали Ну, типа, бывает Подумаешь, а? два сельских жителя убило Ну, блядь, бывает Соци... Спасибо большое за 79 Еще сейчас будет Неизвестно по этому поводу сейчас а, а если неизвестно, почему николай заявляет, что украинская. Что пиздит это проститутка. Российские федеральные каналы абсолютно то же самое. Что и популярные западные источники, типа Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс. Каждый отрабатывает свою повестку. Блядь, да, меня, кстати, вот это больше всего удивляет. Типа, ты смотришь э, новостные российские каналы, ты плохой, блядь. А челы смотрят в Украине, чтобы вы понимали. Может быть, кто не знал вот из моих русских подписчиков в Украине один! Один, блядь, телевизионный канал И у них есть только один источник информации официальный Только один канал Вообще нету пиролизма мнений Только один канал, блядь И нам что-то говорят, что мы смотрим только вот Что ты пиздишь, что я пишу, что неправда Хочешь сказать, что это не так? У них только есть один новостной канал Я не говорю про ТГ-каналы Я говорю про новостной на телевизоре Еще стримы Так я говорю про телевизор. Я говорю про телек, то есть вот на аудиторию, которая не сидит в интернете. Хотите сказать э, нет? Украинская ПВО сбила российскую ракету Х-22, и она упала в подъезд. А кто виноват? Ну, получается, никто не виноват. Ну, чисто по логике, типа, летела российская ракета, украинцы ее сбили, но она, получается, отлетела куда-то не туда. Получается, никто не виноват. Ну просто звучит странно, что кто-то здесь виноват Потому что одна летела в одно место Но так как ее сбили, она отлетела в другое Ну, по сути, никто не виноват По сути, украинцы А чем? Хотя, подождите, ну по логике Они могли ее сбить, типа, либо на подлете Либо на прилете Или как? Или... Я что-то не понимаю, может быть а, Не верьте, Арестовичу ничего не сбивали Бля, тяжело, пацаны Я вообще не в курсе всей этой истории, не знаю, кому верить ПВО не так работает. Я не знаю, как работает. А, виноваты все. Ну, я, честно, не могу сказать. Тут нужно разбираться. Тут я не могу вот чисто с чата, от доната Вовочки, понять, кто прав, кто виноват. А как ПВО работает, если говорите, что не так? А, и там еще чел сказал, что я пизжу, что, типа, на Украине на самом деле не один телевизионный канал. Ну, типа, один. Я все время слышал, что там только один канал. Других нету. Телевизионных новостных Не один Да блядь, да как так-то <св> а, а сколько? <св> новостной это один, только один источник информации Од Одно, по сути, агентство занимается Предоставлением информации То есть там, может быть, есть какие-то каналы Но типа источник информации только один по телевизору Каналов 7-10 ну, Когда новости идут, по сути, только одна трансляция идет Не? <св> Загугли по-быстрому, как ПВО работает. Долго. Лучше бы в чате пояснили. ПВО много скоростных ракет с небольшим взрывами при приближении к цели. То есть они не... Не может быть такое, что они сбили ракету, и она полетела в какой-то подъезд. То есть она разрывает ее в воздухе или что? Просто не понимаю, в чем, в чем проблема. Маленькие ракеты, окей, но они сбили ракету, она, получается, сменила территорию прилетела в подъезд. Или что? Осколки падают. Типа... При работе ПВО, когда сбивается ракета, не может быть такого, что целая ракета упадет, да? ПВО взрывает ракету в воздухе. А, вы в этом плане? То есть имеется в виду, что ракета прилетела в подъезд полноценная, да, и взорвалась прямо в подъезде. Вот это. А, а, ну, а говорят, что сбили, типа, но на самом деле не сбили. Все, понял, пацаны, понял, понял. Понял, о чем вы. Я просто думал, прилетела в подъезд просто ракета. Типа, уже разорванная. Типа, кусочек ракеты прям в подъезд прилетел. А оказывается, что прям полноценная, что ли, прилетела. Охуеть. И нет. Это да. очень а, а, а, ты знаешь, а ты знаешь, почему она упила, упала на этот дом? Знаешь почему? Ты хочешь сейчас сказать, потому что ее сбила украинское ПВО? Потому что я сбила украинское ПВО. Но что, этом... что ты нет, я не сбила украинское ПВО, потому что есть видео с видеорегистратора автомобилей, где ракеты прилетают домой, ее никто не сбивает. Если ты видел, как работает система. ПВО? Арестович, Арестович заявил о том, что вот это сбила ПВО. Арестович решил ошибку и уже подал в отставку за эту ошибку принципиально. А... Он подал в отставку, пацаны, не? Не знаете? По-моему, нет. Я что-то новость в Топоре видел. По-моему, что-то... Вот он написал, как бы, что уходит, но никуда он не уходит. Не, подать заявку и уйти, это разные, пацаны. Он ушел или нет? Вот ответьте, ушел ли он, когда подал в отставку. Или он, типа, просто сменил должность, извините меня. Может быть, он, ну, типа, демонстративно. Я такой герой, блядь, я подаю в отставку, но еще не ушел. Или я подал отставку, но на другую должность сажу. Это, типа, хуйня, пацаны, извините меня. Это, ну, это просто поменять шило на мыло. Арестович много раз подавал в отставку, но это ориентироваться смысла нет. это пиздец. не знаю, я украинским политикам вот именно не верю, я могу верить каким-то новостям, но не политикам украинским, извините меня, вот этот Зеленский Коксанюх, это его заявление, когда, не знаю, у них Миноборона говорит одно, Зеленский другое, я вот там вот вообще не знаю, для меня это просто спектакль. Лицо, сказать, ошибку, да? А зачем сносить памятники, а? Ну у меня такой же вопрос как... Не, ну тут понятно почему сносят Но это же вот советская оккупация, голодомор там От всего российского отказываемся ну, это не имеет никакого Рационального смысла, кроме как, ну, просто Показать, что типа, вот мы все, мы другие Мы, короче, вот мы нация украинцев Ура, вперед, украинцы, лучше остальных Не знаю, для меня это и История, которую ты сносишь, даже если у тебя история Плохая, но ну, блять, не сноси, вот в Калининграде есть пример Посередине Калининграда стоит максимально Уродское советское здание Дом советов, вы сейчас охуете Насколько оно уебанское, это пиздец Вот Калининград, это немецкая архитектура Красивые дома, и посередине прям города стоит вот это уебище Просто уебище кончено. Его не сносят, потому что хоть и хуевое здание, прям максимально мерзотнейшее. Но его не сносят, потому что это хоть и хуевая, блядь, но история. Я, я тоже против его сноса, это хуевая, но история Насколько бы плохая история твоя не была, но это, блядь, история Ее ну, ценить нужно Спустя время ты будешь на это смотреть, как на пост-иронию какую-то, не знаю, типа Ебать, настолько плохо, что аж хорошо Кто-то пишет в чате красиво Ну да, я тоже на это смотрю, типа, это настолько плохо, вот это, бетонные, вот это бетонное снизу сооружение Это настолько ужасно, что даже хорошо Вот, но никто не сносит же оно красивое, да, но оно настолько плохое, что оно кр красивое На самом деле, вот именно как, и, именно советские инженеры еще признали, что это хуевая э, постройка, хуевое строение Вот это бетонное основание в начале, смотрите, как, где, где начинается такое все Типа оно хуевое во всем, по сути Но с технической стороны из э, ну визуального оно хуевое Но оно, типа, этим и красивое, что оно необычное Допустила ошибку и признала это вроде как открыто. И после этого, помимо его признания, что он открыто допустим, ошибку, были предъявлены видео, с видеорегистратора летает в этот дом и бомбит его. И если ты знаешь, как работает система ПВО, система ПВО сбивает ракету прямо в воздухе, то есть взрывает ее. Uh -huh. если бы ее сбила система ПВО, то она бы не упала и взрывалась. Она, по идее, бы взорвалась прямо в воздухе. Потому что я видел, как устроена система ПВО и другие люди. Эта ракета целенаправленно прилетела в дом, ее никто не сбивал. А, ну то есть получается, если Арестович заявил, что мы сбивали, но при этом, оказывается, что русские прям четко в подъезд целилась. То, что тогда Арестович пизданул, я не понял. То есть, э, кто там он? Ну, второе лицо, получается, Украины же Арестович, да, если, не, если я правильно понимаю, после Зеленского. То есть он сказал, что это украинцы сбили. Оказывается, блять, нихуя, да, или что? Он за это и подал в отставку то, что неправильно пизданул. Угу. И, и, то есть вот так вот, да? и, и Это подтвержденный видосами, факт, видосами с видеорегистраторов и с других источников. хорошо, было, как скажешь, как скажешь. Теперь знаешь, о чем я поговорить хотел? В чем же? Uh, смотри, значит, твой пост <coughs> В телеграм канале да? Бля, я понимаю Степанова вот в этом моменте когда, Если вы смотрели мой стрим с Артем Графом Он тоже начинает мне там про казино, блядь, затирать Про отношение к девушкам, блядь, затирать Я уже понимаю, что как бы, ну, смысла спорить Вот насчет этой темы нету Типа он ничего внятного дальше не ответит Я такой, типа, все, давай дальше, короче Давай поговорим на другую тему Потому что, ну, короче, Степанову респект За то, что он понимает, как вести диалог То, что, ну, не стоит доказывать Стоит просто поинтересоваться и узнать, типа, условно вот. А, читаю, читаю, твои слова. Я никогда Кагалах хотел бы подвести итоги 2022 года, правильно? Да. Мы... Этот, год, этот год предоставил мне самые тяжелые испытания, через которые я когда-либо проходил. Так, да, процентов. Пытки, расставания, предательства. Все это было. Сета. Я доказывал. Пытки, ну читать же дальше не будем отвечать. Знаешь вообще вот самое главное, что ты пережил в этом году? Что же? который ушел. Ты пережил жесткое переобувание, ты понимаешь это? Переобувание. Жесткое переобувание ты пережил. Хорошо, что за И вот знаешь, знаешь, знаешь, твои детишки, которые сейчас сидят на скриме, они все это схавывают, они скавывают все, что ты говоришь, потому что им не обязательно подкреплять информацию фактами, ты им что-то. Блять, откуда никогда видел, как работает ПВО. Мне просто вот интересно, кто пускает блогеров к системам ПВО. Бля, это знаешь, звучит. Вот помнишь, короче, когда. А, раньше было вы блогеры лезете к нам в рэп нельзя блогерам лезть к нам в рэп вот а блогеры наоборот доказывали что могут и тут то же самое вы блогеры не лезьте к нам в войну война не будет лезть блогер автомат это та же самая хуйня спасибо волчка за сотку думать как ты в этом и суть понимаешь что где я приобрелся в каком моменте когда объяснить смотри смотри ты знаешь что население снг сколько 236 миллионов по моему да, 140 из них в России, 140 миллионов в России. 140 из них в России. Да, знаю про это. Все это время, ты где был? В России. Все это время деньги то где делал? В России. Все это время большинство аудитории у тебя откуда? Из России. И вот ты уезжаешь из России и начинаешь что-то про нее говорить. А, но находясь, подожди, подожди. Ты еще говорил то, что вот твоя позиция, которую ты сейчас занимаешь. она у тебя была Бля, годом. бля, я, не, я вообще этого чувака не знал, но Степанов красавчик. Блять, сука с языка сняло. Вот это вот самая тема, как пока он жил в России, он пользовался неу, ну какими-то изъянами этой системы. Он прям всем, чем можно пользовался. И взятки, и бля чеченцев вызывал, и вся натравливал там всю хуйню. Все вообще делал, что позволялось ему. Но только когда его прижали, он уезжает и там уже начинает пиздеть. Здесь Ему было похуй. Сколько война шла, с СВО, военной операции, как хотите, сколько он здесь сидел, похуй абсолютно ему было. До да, пизды, наоборот, поддерживал эту власть и пользовался всеми ее изъянами. Как только уехал, как только с ним что-то случилось, сразу. А -а -а -а -а -а -а, Россия плохая! Блять, сука, ну. Пу, блять. Момент, правильно? Это не мог я сказать правильно, потому что России нет свободы слова. Да, вот, смотри, сейчас мы с тобой об этом поговорим, о свободе слова. И как только ты уезжаешь из России, ты сразу же... Начинаешь... Да, свобода слова в Украине, наверное, есть, когда у тебя только один источник новостной по телевизионным каналам. А, свобода слова в Украине, когда тебя просто за то, что ты русский, или то, что ты за Россию, находясь в Украине, тебя просто нахуй убивают азовцы. Ну, блин, ну, типа нормально. Свобода слова, пацаны. Отмены вот эти вот сразу. Вот как это, сайт не миротворцев, а как это называется? Да какой один источник не убивал никого? Так подтверди, что не один источник. Пишет, Пишет про один источник. Это э, как называется вот эта вот штука? У них там какой-то есть лист э, людей, которые типа пророссийские. Когда меня туда запишут, очень сильно хочу, чтобы вот, ну, меня как бы туда записали. Миротворец, да. Ну типа, блядь, ну не угнетают просто по, по, за какое-то мнение. Свобода слова, пацаны, в Украине больше. <пишет> Проверяйте. Начинаешь гнать на нее, правильно? Я уехал, что ли, из России? По-моему, я не уезжал, по-моему, меня депортировали. Ну, факт остается фактом, ты не находишься на этих городах. Максимально громко сделал. Вот, ты уезжаешь, и только после этого ты начинаешь ругать, почему-то Россию говоришь, что русские зомби и так далее. А почему ты не мог допустить. Там еще записывали русских за то, что они просто молчали. Да-да-да, я хочу туда. Я хочу в тот список. Запишите меня, пожалуйста. Потому что, ну, если уж настолько... Вот этот список настолько ебнутый, что я прям хочу в него попасть, типа, я вот не знаю. Ну, другого достижения в моей жизни не будет, как попасть в список миротворцев. До этого уехать из России и начать это говорить. А? Ну, вот я, вроде как... вот я вроде как миллион раз высказывался по этому поводу, Но давайте выскажусь еще раз я жил в России год я приехал задолго до начала до развязывания России полномасштабной войны. Приехал задолго в нее. И когда она началась, я обычный блогер, который снимает на детей, аполитичные. У меня юмор, у меня танцы, у меня песни. Обычный блогер, коих прямо сейчас в России десятки, сотни. Их можно всех перечислить: Егоры Криды, карнавалы, Юлия Гаврилины. Все такие же блогеры, никто из них если ты обратил внимание не говорит за политику, хотя им было бы очень выгодно говорить за политику, особенно в сторону России. Но они не говорят. Я был таким же, как они. Просто юмористический контент, не затрагивающий политику. И если ты обратил внимание, я начал затрагивать политику не после того, как я уехал из России, а после того, как меня там две недели пытали и депортировали. И если ты обратил внимание, то пытали меня в России, в принципе, сам, сам, сама суть беспредела, вот, ну, типа, пытать человека... Да, пытать человека за какой-то видеоролик, который они же сами и раздули. Если я обратил внимание, например, народ России для граждане, блогеры, никто не сказал о том, что я снял какой-то оскорбительный ролик, и мне нужно наказать. Наоборот, народ был на моей стороне, меня поддерживали. Ты можешь смотреть видосы Стаса Ай как просто, где он призывает бить а, в трибуны, говорить, что меня нужно освободить. Да, как просто не знал просто подробностей по про тебя <laughs> на тот момент. Я Стасика смотрю, и то, что после он говорил, ну, типа, ну он просто не был в курсе. Он сказал, если это действительно, он, он прям подчеркивает момент. Я, как истинный подписчик Стаса, у меня подписка на бусте на статус. Настас, если еще куплено Я прям дословно помню его фразу Цитата Если то, что говорит Никоглай действительно так То это пиздец беспредел Если это действительно так Но как оказалось, это не так То, что он говорил, то, что его там э, За видосик, за депортировали по иммиграционному вот этой штуке Видос Артемия Лебедева Про российских блогеров Которые говорят о том, что меня закрывать это большущая ошибка Ты можешь даже посмотреть вчерашний пост Анатолия Эшари Где он говорит, что со мной поступили очень и очень несправедливо И с учетом того, что все население Блогеры кричали о том, что Российская угу. Федерация Семейка Мизулина Да, понимает... и абсолютно все подчеркивали Если то, что говорит Никоглай правда Если, если, блять Тогда это пиздец Но это неправда он, ни одного пруфа он не показал, футболка пиздец, его черкаш на голове пиздец не доказательства. ни одного пруфа нахуй нету, ничего. Какие, блядь, ну, все подчеркивали, если это действительно так, но это не так, он ничего не профанул. вообще ничего. Мой адрес максимально противоправно, максимально неправильно, я в любом случае терпел две недели пыток и унижение. Блок, можно я тебя перебью? Можно я тебя перебью? Конечно. Если ты говоришь, что ты обычный блогер детский, который снимает какой-то такой контент, зачем было выкладывать вот этот видос, который ты снял? Ты своим же словам противоречишь себя. Если ты детский блогер, снимай детский контент. И все, и не никакие такие темы военные. Все остальные, которые хотят быть отстраненным от всей этой полит темы, они не снимают видосы, в принципе, блядь, смеющиеся над, по сути, челиком, который... Вот там, там военный, военнослужащий Российской Федерации, лежал в окопе, если кто не знает, и на него скидывается с дрона граната, и он ее отбивает, при этом он лежит раненый. И чел типа в юмористической форуме показывает, ну, это воспринялось нашей властью, ну, никак какая-то поддержка. Я тоже, честно говоря, если кто смотрел мое мои, мнение, когда вот все это начиналось, я тоже не увидел тут ослоба, слов поддержки, тем более под песню Распутина. Ну, типа, это странно выглядело, учитывая, что он еще житель Молдовы и ну, нарушил иммиграционное законодательство. Вот. И если ты уж так и хотел быть... Детским блогерам снимать смешные ролики. Почему-то вот остальные, которого он там показал, типа, Егоров Кридов, они же такое не снимают. Понятно. ну ты решил снять, и после этого с тобой уже что-то случилось. Ну да, но на тот ты момент... Ты, ты противоречишь. Нет, здесь нет противоречий, здесь суть простая. Почему? Какие деньги? 500 рублей? На помощь украинской армии вы скоро узнаете. Скоро будет проведем. Ой, блядь! Сука. Смотрите ролик на YouTube. Сериал со сбором, поэтому пока подождите, а то что в день. Чухня ебаная. Видите, будут все видео, очки доказательства. Давайте я разговор. Что ты Подожди, подожди, следующий вопрос, меня от сразу сходу. Я смотрел твой, сколько там 2 часа видоса идет, или сколько он пять дней идет. Я почти его полностью досмотрел, и ты в видосе сказал, что власти поняли, и ты снял видос с поддержку этого солдата, правильно? В своем видео на YouTube я это сказал. Да, ты говорил такое. Нет. Я говорил, что ты не хочешь никого оскорбить, ты снял поддержку, правильно? Да. Не говорил. Не было такого. Не говорил. Что я снял поддержку. Да, а ты, ты, пил, ты можешь пересмотреть, если ты такие слова действительно где-то видел, то ты можешь их заклипать и прямо сейчас отправить ссылку в чат и просто. Я, ну, не утверждаю на сто процентов, но я помню, что он это говорил по моей памяти. А, он... Блять, короче, пацаны, говорил ли он это или нет? Я, я вот помню, что говорил, что этот ролик снят в поддержку Российской Федерации военнослужащего. Говорил же. А зачем сейчас вот он пиздит? Для чего? Ну, типа он продолжает закапывать просто себя. Да, но не напрямую. Да, по-моему, напрямую и, и не раз. И в том трехчасовом ролике, и в каком-то кружке, по-моему, когда его типа заставляли извиняться. И видео удалил. Но я, я помню, пацаны. Я вот не берусь судить, что это сто процентов было, но я помню. Это в ТТ было, да, вот эти вот. Да. Я помню и кружочек и в трехчасовом ролике что-то что про это было. Момент, когда... Было такое, было такое, ты говорил, такое было, я смотрел видос. Мы можем сейчас в своем видосе я... на ютубе в часовом чем-то ролике. В том самом, где да. я рассказываю про пытки. Да. Я сказал да. о том, что я снял в поддержку. Ты сказал, что ты не хотел его скрыть, я снял в поддержку. Ну, хорошо, давайте тайминг, я послушаю еще раз, что я сказал, дайте тайминг ну, а, а, дайте тайминг просто, дайте тайминг Дайте Никого, тайминг потому, Он уже начинает сдавать заднюю тайминг. А знаете, о чем это, пацаны, говорит? Вот Степанов, наверное, не догадался Ну, типа, другом думал Но знаете, о чем это говорит? Скорее всего, о том, что Никоглай делал свой ролик если бы не Каглай делал свой ролик, он бы все помнил в своем видосе. Все бы помнил. Ну типа, блядь, это твой ролик, ты его делаешь. Если бы он писал сценарий, он бы, ну, придумывал бы все это. То, скорее всего, бы это. Он бы помнил. И ему бы не пришлось сейчас искать тайминг. <связать> я не сдаю, я не даю заднюю, я просто не помню и не понимаю, о что вы говорите. Вы можете интерпретировать это, это еще, слова к какому угодно. Это сейчас киточки было, за что я от тебя спустя. Сейчас, как бы сейчас тайминг. Сейчас тайминг напишет в чате, мы все посмотрим и пойдем дальше. Если ты спишь, 20 минут посмотрим. Ну здесь пишут много разных таймингов. Кто-то пишет 12.57, кто-то пишет 43.67, кто-то пишет 25 часов. На 40. всех таймингах! Ну! Тайминги распадаются, менеджер ну, мой. Ну, ну, я, ну я если такое пишу, значит, такой был, наверное, правильно? Это же твоя аудитория. Они въебывают просто время наугад еще. И здесь не только моя аудитория. У меня в среднем, объект внимание, очень большое количество зрителей на стриме. Это говорит о том, что здесь, ну, явно не только поклонники сидят. А, Катан, пожалуйста, проверь, тайминги, которые в чате. И посмотри, действительно, ли там такое есть, Чтобы мы сейчас, ну, не, не вбивали все вот эти тайминги, потому что все пишут абсолютно разное время. И посмотри, пожалуйста, видео, катана, и найди, если такой момент есть. О, скинь, мне, пожалуйста, тайминг, где что он поддерживал Катан, проверий, вдруг там будет. Реально, вот его менеджер реально ему покажет вот это. Пиздец. Ой, фу, блядь! Я не буду перематывать, но те, кто увидел, тебе, наверное, приятного аппетита, блядь, пацаны. Да, если найдешь без проблем, конечно. Быдло ебаное, Прямо на стриме его посмотрим вместе. Ну, а, хорошо, смотри, давай, это пока оставим, Давай следующий вопрос. Да. Ты говоришь, в России нету свободы слова, да? Конечно. Очевидно, процентов. А в твоей стране есть слова? слово? Молдович же не молдой. Можешь вот сейчас взять и выразиться а, в поддержку, допустим, России в этом конфликте. Ты можешь? Да ты такое никогда в жизни не скажешь, потому что к тебе пойду и с тебя спросят за это, понимаешь? Ты что, издеваешься? Я этого не скажу, потому что Россия проводит. А, блядь! Ему спросили, можешь ли ты в принципе такое сделать, не из-за не из своей позиции, а вот просто сделать. А он считает: блядь, так не считаю, я так не буду делать. Так вопрос, в другом состоял можешь ли ты в принципе в теории так сделать очень неправильно вот, вот, полномасштабную масштабную войну вот, вот, вот, видишь, ты уже этого не я, я не потому скажу что потому, что... потому что она не права как я могу а, сторону которая вот неправа ради твоего теста да ради теста в этом и был вопрос в этом и заключался вопрос можешь ли ты типа в теории это сказать пиздец Понял, хорошо, хорошо, все, вот ты сейчас не можешь, не можешь выразить слова в поддержку гитлера выразить слова чё чё нахуй в поддержку страны и в поддержку личности, которая... Ну, вы сами знаете, кто такой Гитлер, блядь. Ты чё, ёбнутый, блядь? Давайте, нахуй, в поддержку чикатила какого-нибудь еще высказываться. Ёбнутый, осуждаю, нахуй. Это сравнивать личность и страну. Ёбнутый, просто ёбнутый. Я, я выражаю слова поддержки. И смотри, в чем разница между мной и Ой, Я сейчас конкретно вопрос отвечу между мной и тобой. А, когда Спасибо. Фо, я самым первым блогером я в этот же день выразился о том, что все, кто э, говорят в поддержку там, э, Украины и в поддержку того, что там типа мир туда-сюда, куда все катится, я сказал, что они на лицемеры. Мне никто да. так, не платил, мне никто не угрожал. Ничего не было, э, как в мою сторону, ничего такого. Я... Я, я вам честно скажу, пацаны, я очень долго не хотел, чтобы просто меня как-то это касалось. То есть да, оно происходит, да, у меня есть позиция, но я просто не хотел этой всей штуки. Ну, я вам больше скажу, я просто надеялся, что это быстро решится. Вот честно. И думал, типа, зачем мне сейчас со своей стороны как-то вот поднимать какую-то панику, что-то, блядь, высказываться? Это для меня, в принципе, лицемерно звучало, когда кто-то что-то вот прям высказывал, лишь бы бы высказаться. То есть, да, у меня была позиция, но пока не спрашивали, пока как-то и повода не было. Да какая нахуй разница тогда? Ну, типа, вот когда у меня что-то коснулось, когда вот что-то интересно, окей, типа, скажу. Но так вот зачем, типа, кричать налево-направо, блядь, я за Россию. Я за Украину, да мне похуй За кого ты? Да и поэтому мне кажется, что всем похуй, за кого я Но, типа, всяким людям интересно я, я... Давайте так, если расставить все точки над «и», то я за Россию, типа, больше Вот есть... вот можете это, типа, в шорце вырезать Во всей этой ситуации я за Россию Но я не против украинцев обычных Я больше против украинской власти и националистическое движение, в котором я скажем так, пруфов слишком много было, чтобы в это поверить. Слишком много. Не с российского телевидения. Поэтому, если прям подставить точку, то я за Россию. Но не против украинцев, сразу скажу. За победу России. Если проиграет Россия, то ну и нас, условно, не станет. Поэтому я, как житель России, я за Россию и за победу, естественно, России. Но я не хочу, чтобы украинцы страдали. Не хочу, чтобы им было плохо. Вот именно простым украинцам. Вот те, которые вот эту всю хуйню творят сейчас... Азовцы, СВ, С, как ВСУшники, и власть украинская, вот эти, как санюхи. Это я, да. А вот обычные украинцы, обычные ребята. Пегом, ну, если вкратце, то да. И, вот вы говорите, за кого, тут типа именно в плане, ну, я как жить? А, а что? Я не хочу уничтожения страны, я не хочу уничтожения себя, соответственно. Я за мир в мире, да это очевидно, блядь. Любой здравомыслящий человек будет за мир. Любой, блядь. Тут не вопрос стоит, типа, блядь, ты что, хочешь войны? Нет, я не хочу войны. И не хочу, чтобы там что-то, блять, кто-то это. Просто в этой ситуации тут либо Россия побеждает, либо, в принципе, меня не станет, понимаете? Вот такая вот хуйня. И нас не станет, как русских, в принципе. Я за мирный договор. Да, понятно, это супер очевидно. Я просто даже не пони ну, не думал, что это нужно пояснять. Да, я, блядь, за мир. Но если придется выбирать, типа, за кого-то, я за Россию. Типа, все. Россия не победит. Держи в курсе. Держи в курсе предсказатель Нострадамус, Бабка Ванга, кто-то еще. Держи в курсе. А Украина победит, да? Ну, типа, у тебя уже 100% пруфы есть, ты там из будущего вот это все ты можешь предугадать. Да никто, блядь, не может. Никто в чате не может предугадать. Никто, в принципе, не может знать, кто победит, с чем закончится. Мирным, немирным, может, ядерная ракета нахуй. Может быть, Украина победит. Может, я не буду, блядь, тыкать пальцем в небо вообще. Я просто, ну, типа, если выбирать, типа, за кого я, я за Россию. Потому что это правда, понимаешь? Что потому про... что это долбанная правда, и мы с тобой дальше поговорим об этом, почему это правда. Ну, без проблем, смотри. Я, я, не буду, я не буду говорить, знаешь, типа, то, что там в э, бомбире там 8 лет, потому что это слишком поверхностно, мнение. Мы с тобой взрослые люди... В войне никто не побеждает. Ну, не согла... есть такая фраза вроде бы, в войне нету победителей, только проигравшие. Но тут я с тобой не согласен, потому что все-таки война это в первую очередь деньги. И показать силы на мировой арене. То есть победитель в войне, он может, если грамотно с этой истории выйти, то быть победителем. Победителем в плане человеческих жизней, понятное дело, нет победителей. То есть всегда будут жертвы какие-то. это. Но в, в экономическом плане... Бля, это вообще так мерзко говорить про войну в экономическом плане. Но, может быть, я для кого-то глаза открою, но война — это деньги. Это... Заводы, это отмывы, это огромнейшие деньги. Ни одна страна не делает настолько большой оборот денежных средств, как в военное время. Это пиздец, какая штука в плане денег серьезно. И как много людей могут на этом подняться, это просто пиздец. Ну, определенных людей, которые вот эти вот с пузиком такие бегают в пиджачках, которых мы все не любим. Поэтому это все, пацаны, в экономическом плане. То есть тут вы можете смотреть, да, люди гибнут, а для дядь, дядек в пиджаках, сидящих в кабинетах, потных, это только деньги. Мы можем реально обсудить, как это все происходило на самом деле, найти корень проблемы и выяснить, почему это все так произошло и почему все, кто говорили тогда, когда это все началось, они просто лицемеры. Мы можем это с тобой все обсудить. И я делаю это все абсолютно бесплатно и точно. Поддерживая РФ, ты поддерживаешь солдат РФ. А, то есть то, что я не хочу, чтобы моя страна развалилась, и то, чтобы я, э, умер... ну, условно, перестал существовать, я поддерживаю вооруженные силы Российской Федерации, ну, по сути, они меня защищают в какой-то плане, ну, я ни, ни в коем случае не задоначу на это, я ни в коем случае не пойду туда, и никого не призываю туда идти, но поддерживать... Откуда вы это придумываете, ебать вы фантазеры нахуй я, я заметил, у украинцев есть вот такая вот особенная черта фантазировать Вот ты ничего не говорил по какой-то теме, вот конкретно какую-то фразу ты не говорил, но они надумывают А налоги ты платишь, ну да, знаешь, у меня вот в Калининграде делаются дороги охуенные У меня в Калининграде вот елочку поставили, пиздатую на Новый год, да, плачу налоги, и че? А у меня есть возможность не платить налоги, ты что, ёбнутый, что ли? Может быть, у вас в Украине там настолько в беззаконии, что можно налоги не платить, но ну, извините меня, если ты в России работаешь, ты должен платить налоги. И почему на армию РФ? То есть я. Если я не плачу налоги, то я нарушаю закон своей страны. Ты че ебнутый, блядь? Сейчас я делаю это все абсолютно бесплатно. Мне никто за это не платит, и ничего такого нет. Просто. Накипел жестко, потому что никто в России из блогеров не может об этом высказаться, понимаешь, у кого большая медика. Я не знаю, они, наверное, боятся или что-то еще. Походу, пришло мое время занять эту, эту позицию, понимаешь? И поддержать Россию и то, что она проводит, да, вот этот И встать, и встать, на сто... Сейчас мы поговорим yeah. с о твоих словах, и встать на сторону, понимаешь, русских людей. Но вот знаешь, здесь. вот я, я, все, я, все, я, все, я все вот это время снимал реально цирк какой-то. Я был каким-то кровом, понимаешь? Ну вот твои слова и то, что ты на... сейчас начал в интернете, они заставили меня показать то, какое есть настоящий, и встать на сторону защиты людей, понимаешь? Которых ты, между прочим, очень сильно Каких людей? Ты и, и, и, и и не, ты, не ты один. Каких людей чего-то защищаешь? Я защищаю тех, кто притесняет русских, понимаешь? Ты защищаешь тех, кто притесняет русских. И тех, кто говорит, что типа они зомби. Ну а что ты смеешься? Короче, челы прибались до того, что ты за победу РФ. Ну а как я могу быть за другое? Вот просто ты, будучи русским, как ты можешь быть за поражение РФ? Но тебя тоже не станет. Тебя будут как во Второй мировой войне просто притеснять по всему миру, по факту того, что у тебя... ты родился в этой стране, и ты автоматически орг. ты должен каяться, и вот это все. Я не хочу себе такой жизни. Русских, тех ты защищаешь, да? Я защищаю. <laughs> да? Ну, это, <laughs> это очень странно. можно ты защищать русских, которых притесняют? Я любой Они... русских, которые притесняют. Да, любой, мне кажется, любой русский, который играет в доту, в кс, вы же сами вот, ну... Если особенно на европейских северах. Вы же сами слышите, что там пишут, блядь. Как вот, ну, особенно поляки. Как особенно, ну, вот много... Короче, плюс чат, если вот сталкивались с этим в онлайн-играх, как вот, вот именно притеснение. Вот, то есть ты русский, ты уже просто плохой. Даже если ты поддерживаешь э, Украину в этой всей ситуации, даже если ты вот там мир, э, мир, мир, дружба, жвачка... Тебе все равно будет, вот ты русский, ты плохой. Вот ч, что, это не притеснение разве? Мне будут украинцы говорят, что я должен каяться, что я должен быть за Украину, что я должен там, блядь, э, на митинги какие-то выходить, и вот это все. А что вы несете? Сейчас, на, з, я не высказывался до этого момента, и всю эту жизнь на меня, ну, вот все, с 24 февраля все, что происходит, на меня идет травля со стороны европейского сообщества украинцев просто за то, что я русский. Просто, блядь. Я не высказывался вообще. Но я виноват, типа, долго. Может быть, успел. Я защищаю русских и походу, это моя задача. Хорошо, давай, давай разбирать так. Смотри, Украина и Россия. Вот, сейчас, кстати, вопрос... блять, уже неинтересно, на самом деле, смотреть. Вот сейчас вопрос к чату с укра... украинцем именно. Смотрите, сколько людей сейчас тут написало плюс насчет притеснения нас в играх. Вопрос к украинцам. Типа, мы это заслужили, потому что мы русские, да? Вот, вот просто украинцы сейчас ответьте, Мы заслужили вот это вот притеснение, потому что мы русские. Или как? Или почему это происходит? Можете объяснить? Нет? Ну, вот один чел написал, да. Еще белорусов. Ну, белорусов, да, но их не так сильно. Ну, тоже брат, за братков обидно. Нет, ну вот смотрите. Если мы это не заслужили, почему это происходит? Не какое-то ли это вот притеснение, унижение, как евреев в ну, в то самое время... Не то же ли самое, пацаны? Сейчас э, я в любой игре, абсолютно в любой игре, тебе достаточно просто сказать что-то в voice Или написать что-то на русском, или просто иметь э, русский ник Тебе обязательно что-то скажут Вот я в доту играю постоянно, каждую катку я с этим сталкиваюсь Абсолютно каждую катку, я ничего не пишу вообще У меня просто русский ник, на русском Все, я виноват Я виноват, потому что я вот здесь Я должен был, по их мнению, что-то делать <к Öz $1> <к consideration> Поэтому... Я не знаю, что вы там хотите. Вот притеснение, каяться, я никогда в жизни не буду каяться. За то, что я русский, блять, каяться, я никогда в жизни не буду. Я никогда не считаю себя лучше вас или хуже вас. Просто нет, есть просто некоторые охуевшие люди, которые считают, что вот я из-за того, что родился здесь, я не выбирал, где рождаться. Возможно, для тебя эта страна плохая, но я лично не выбирал, где рождаться. И. Ну, а уж если уж говорить про сейчас внее время, то мне, в принципе, ну, окей, типа. Россия мне нравится, я не хочу уезжать с России, Я не хочу переезжать, я никогда в жизни не свалю в Грузию Там какую-нибудь или еще какую-нибудь хрень Призовут в армию, пойду, если призовут Но у меня категория В, мне, ну, типа прищи Я, это Не собираюсь как бы давать заднюю в этом плане И каяться в жизни никогда не буду Поддерживать то, что, ну Фактами никак не подтверждено вот, я не, не буду И каяться тем более не буду